Tesla Model X В матовой пленке Модификация 90D Полноприводная Отличная машина Крыло, чайки А вот фильтр салона на Tesla Model X Реально это фильтр салона кто жаловался, что на V8 большой фильтр салона и дорого стоит, купите себе Model X.